23 января, обзор рынка, криптовалюты, рекомендации по торговле Итак, биткоин, все в порядке, падает Некоторых развеселил тем, что говорил, что здесь такой восходящий трендик Больше здесь он был похож, конечно, на поддержку, чем на трендик Но благополучно мы ее переломали так как я говорил, вчера нужно будет смотреть диапазончик весь ну, переломали, сегодня снова подошли еще к 10 тысячам, пока что на них удерживаемся, 10 тысяч, да, ну, то есть, следующее у нас, я ожидаю падения до... 9000. У нас там как раз 150. мувинг на нем. У нас тут пересечение многих диапазонов. Здесь и восходящая линия тренда такая более глобальная. Здесь и торговый диапазон, которым сейчас идет инструмент на дневке. Его видно, от которого постоянно цена отскакивала вверх. Ну, посмотрим, как она сейчас здесь себя отработает. То есть, мое мнение, где-то ждем 9000, ну, точнее, я жду 9000. Возможно, немножечко еще попробивает фитилями. 150 мувинг, вот он как раз красный здесь проходит, как раз вот все на этих уровнях и складывается у нас Пойдет ли ниже, ну уже говорить сложно, то есть сейчас дело в том, что такая ситуация происходит Нет каких-то кардинально плохих новостей, наоборот, мне кажется, что все больше и больше положительных, больше какого-то доверия к криптовалюте оказывается в том числе биткоину и корейские банки планируют там открывать возможности с обмена средств с криптообменниками это вроде как они пообещали 30 января все запустить ну и в принципе как бы нету такого сплошного негатива который бы влиял вот так он слишком сильно на биткоин то есть ну Сплошные манипуляции ценой, я так понимаю, что не, не слишком не напугали народ, те, которые закупился и просто-напросто еще держат. Ну и сейчас пытаются э, остальную часть людей, так сказать, с этого всего дела вытолкнуть. Да? То есть у кого более слабые нервы, кто менее устойчив к таким стрессовым ситуациям, те э, на, на них, собственно, и рассчитано. Ну, я так считаю, это лично мое мнение. Вот, ну и вообще, по падению, да, то есть, когда биткоин растет, сразу видно такое приподнятое настроение. У всех все хорошо, как только он начинает падать, это просто видно по моим подписчикам, по комментариям в YouTube, сразу начинается лица негатив, и не только в мою сторону, а и в общем по битку. То есть все кричат о том, что <coughs> вас здесь, как бы, обдерут, там, и так далее, и тому подобное. Ну, все может быть, здесь как бы никто не застрахован, от этого, да? сфера как бы нерегулируема, а, чрезвычай... чрезвычайно спекулятивная и волатильная, вот, то есть, здесь как бы такие вещи, и будь уверенным, ни в чем нельзя. Такое вот мнение, значит, я думаю, что он пойдет до района 9000, ну, то есть, это имеется в виду там половиной, 9 вот так вот можно даже взять от 8 до 9 после чего отобьется и может быть какое-то время еще будет консолидироваться то что мы не увидим рост в ближайшее время я практически уверен но имеется в виду перелом тренда да скажем так в, в рост и новых айов я практически уверен в ближайшее время, это может быть продлиться до весны. Возможно, что-то выжидается на этот момент, что-то выжидается. Вижу вопросов нет. По остальной Альте все то же самое. То, что было сильное в моменте, тот же иос, о котором я там говорил, говорю уже три дня подряд, он, в принципе, и показывал такую достаточно силу, да, вот здесь по своему росту, он прям давал большие проценты. А сейчас он тоже оказывается как бы в такой же ситуации, как и все остальное, поэтому говорить о остальной альте особо не приходится. То, что к биткоину, оно вроде бы немножечко подрастает в момент, когда он скается, но опять-таки это все дело очень недолго и мамолетное, и подрастает оно там на какие-то жалкие проценты. Поэтому ничего там хорошего тоже к этой а, в, в торговле к паре к биткоину нету на данный момент Р, рынка манипулирует рынок идет вниз особо без причины может в любой момент выстрелить вверх точно так же поэтому берегите свои нервы опять-таки еще раз повторюсь те кто слишком нервничает закрывайте компьютеры уходите отдыхать и не залазьте сюда пока не начнется восходящее движение потому что Наделайте глупостей. Те, кто будет смотреть это видео в записи, большое спасибо. Напоминаю, что обзор рынка криптовалюты и рекомендации по торговле проводится ежедневно. В инстаграм вы можете увидеть их онлайн. То есть прямая трансляция ведется. Ссылка будет в описании под этим видео. Если видео было полезным, ставьте лайк. Пишите свои комментарии по поводу ситуации на рынке. Что вы о ней думаете. И на этом у меня все. Большое всем спасибо. До завтра. Пока.